Здравствуйте! Получился затор в канализационной трубе, или так сказать, засорилась эта труба канализационная. Сейчас мы будем показывать, как можно легко и быстро устранить этот затор. Засорилась канализационная труба. Что для этого необходимо сделать? Берем обычный электролит аккумуляторный, или кислоту аккумуляторную. Ну, в данном случае это электролит. И заливаем сюда горловину. Заливаем ее полную наливаем. И даем так постоять полчасика. И как уйдет все это затор, тогда можно кипятком еще раз пролить. И наш затор весь просто уйдет. Не будет никакого затора. Вот так легко можно устранить затор в канализационной трубе. Вот так быстро можно устранить затор в канализационной трубе. Надеюсь то это видео было полезным. Кто хочет быть в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю успеха, до свидания.